пацаны, бля, светает, Чпок зидойч. <смех> Оба-на. Я тут сижу, короче, бля, тоски и грусти. Вспоминаю лучшие времена. Бля, что я могу сказать, бля? Ну, хоть что-нибудь, ну, скажу. Слушайте. Одесса мама, Ростов папа. А Ялта, нет. там, жемчужина жемчужиного моря, настолько благородный город. Вас там даже обманут с любовью. Вы даже обижаться не будете. Вот я что хочу да. даже сказать вам. Кто не знает, так знаете, Там нет преступников, бандитов. Там есть пацаны, которые... Любят отдыхайков. Летом отдыхайки, зимой умирайки. Как ну, называли. Ой, бля, пацаны, я всех воспомню. Ой, бля, сейчас как начну перечислять, блядь. Лазик, привет. И Витька, твой брат, тоже привет. Витя Уткин, Утя, привет. Коля Почка тоже привет. Ливадар, Леочка. Привет. Сева, привет. Старший и младший. Крюк, привет. Николаевский, привет. Сочинский, привет. Челик, привет. Соломик. Италостас, привет. Италик и Стас. Два друга. Мой, бля, всех помню. Не знаю, девчонок тоже всех помню, бля. Галка, Светка, Анжела, Нателла, все такие, блядь, девчонки, Я ни с кем не спал, блин, потому что, ну, не знаю, блядь, все такие были, блядь, порядочные девки, девчонки, красотки, блин, по тем временам, да, ялтинки, блин, самые красивые девчонки, наверное, на побережье. Вот такие пироги. Ладно, короче. Надо, короче, это махануть. А то слюна бежит, блин. Чунь, чунь, чунь, чунь, чунь. Упс. Эх, пацаны, пацаны, блядь. Натури Ялта, блядь. Город благородных людей. Вообще Крым, блядь, это наше все. И нахуй нам Америка, нахуй нам Европа, блядь. Пошли бы они все в жопу, блядь. Ох, блядь, поменять бы нам это руководство, блядское. И там, что у вас осталось, блядь, от этой Украины, блядь, фашистской, блядь, эти пидорасы продажные. Блядь, будем жить, поверьте нам, мне. А я поверю вам пацаны, за вас, за Крым, который, блядь, сражался, нихуя, Севастополь, блядь. мать, блядь, хотели, блядь, американцы, нахуй его. хуй в сраху, блядь. Ну, за это Путину спасибо, блядь, а больше не за ему его благодарить. Вот так мы будем говорить. Смотрите Вот они, орехи, блять, Кедровые, блять, Это же, блядь, оттуда Северов Это же наша страна, блядь оттуда Орехи поставляют, блядь Оттуда водку, блядь Не туда, сюда Китайцам все нахуй распродали, блядь Америка, блядь Да пошла нахуй-то Америка, блядь Засраная, блядь Там, наверное, эти, блядь, наши как они там, блядь, сограждане, блядь, скучают по России, блядь, ну, суки, сюда ехать не хотят, блядь, приезжайте нахуй это Америка, блядь, скоро от нее, там, блядь, она провалится, блядь, скоро в бездну, в бездну коррупции, блядь, и халупции, блядь, ёпта, у нас страна, блядь, социалистический, блядь, союз, ёпта, мать, все было бесплатно, блядь, школы, поликлиники, Блять, не было технологий, ну они есть, блять. Почему нет, блять? Надо зубы лечить, надо, блять, зрение, блять, равнять, блять. А то, блять, с такими, блять, этими, как его... Правителями, блять, скоро нахуй. Наши дети, дети, блять, внуки. Внуки ваши, дети наши. Да слепые будут ходить, хромые, блять, и беззубые, блять. Ну хоть и нету бабок, блять, иди нахуй. Манку ешь, блядь. А у кого бабки есть, так те, блядь, будут шашлыки жевать, нахуй. Ну, разве так можно, блядь? Нет. Россия, блядь, не выживет без соцпроектов, блядь. Мы должны, блядь, друг другу помогать, блядь. И... Но у нас должен весь мир равняться, блядь. Потому что без нас никуда, блядь. Мы, блядь, тренд. А не Версачи, блядь. Вот так что, блядь. Ой, блядь, пацаны, пацаны, блядь, я думаю, все понимаете меня, я вас понимаю, вы меня понимаете, и вообще-то, блядь, вот такие пироги, блядь, пацаны, блядь, опа-на, крепкий орешек, а тут, блядь, шпук, блядь, шкурка, блядь, натуральная, между прочим, не думайте, блядь, Брюс Виллис, короче, Крепкий Орешек, бля. 9 миллиметров, наверное, вообще, бля. кино. О, смотрите, блядь. завидуйте. Я гражданин, а не какая-нибудь там гражданка. Хотя, девчонки, не бежайтесь, я со своей колокольни смотрю на все. Ой, бля, буду в натуре, блядь, на доске, доска на доске душка. Чем. заикаться начал Бля, страна страна блять а, чубаси надо блять <как> <как> блять да их всех нам надо <как> нахуй передавить блять блять толопы блять на теле человеческом блять на государственном блядь. Ой, блядь, пацаны, пацаны, блядь, я вас всех люблю, блядь. Ой, блядь, Ялта, блядь, ласточки на гнездо, ой, блядь, а поляну сказок, ой, вообще, блядь, буду. А первый гастроном, ой, блядь, учинсу, пта, водопад какой, блядь. Ой, блядь, а что там еще? Это да вообще все. Куда ни глянь, блядь, куда ни глаз не положи, везде красота. Ой, блядь, Ялта, Ялта, блядь. Город мой любимый. Одесса, мама. Ростов, папа, блядь. А, а Ялта, это бальзам на рану. Это жемчужина. Ну и пацаны. Ну да, блядь. Заебись, вы вернулись назад. Блять, уважаю. Ой, блять, руками и ногами был за. А то эти, блять, американцы пиздят, там отобрали Крым, нахуй. Отобрали, блять, еще и, блять, Украину отберем, нахуй. Подождите, нахуй. Этих, блять, всех, нахуй, не знаю, куда их. Полякам, нахуй, загнать, блять. Там не хватает их, блять. Маловато их стало. Вот туда их, блядь, этих, блядь. Не до человека или как они там, блядь. Ну, блядь, что по-русски разговаривать не умеют, блядь, туда их, нахуй, блядь. Хуясь, блядь. Ладно, пацаны, блядь, люблю вас, блядь, И обожаю. Звенит колокол, блядь, на Не спите, вставайте, блядь на Америку, и, блядь, нахуй, там гавкает, лягуша это, блядь, надо ей, блядь, соломину в жопу ставить и надуть, блядь, помните, как в детстве, блядь, Слыхая, блядь. раздулась, блядь, отпустил, пш, прыгнула и полетела, блядь, куда полетела, сама не знает, плюх в лужу, блядь. Ой, блядь, ногой на неё раз. Нет, ну, блядь, лягушку простую нельзя. А вот эту, блядь, надо раздавить, нахуй. Там, там блядь, охуели, блядь, всякие чмошники, блядь. Историю, ну, блядь, они там выиграли войну, блядь, с немцами, блядь. Вообще, нахуй, да. Полегло их там, блядь, человек 15, блядь. И победили, нахуй. Гитлера, блядь. Сука, мыша, блядь. Там лучше не суйтесь, блядь. Мы такие, блядь, до поры на времени, блядь. Ну, сидим, бухаем, блядь. Ой, блядь, ну, если твоя рожа, блядь, сюда припрётся, блядь, тут начнёт... Если ты придёшь блядь ну, по-человечески, а позора нет, блядь, я тебя налив, блядь, угощу. Ну, если, блядь, начнёшь, блядь, командовать, я тебя, блядь, раком поставлю, блядь. И не только я, а все, блядь. Будешь стоять раком, нахуй говорить, бля о бля это русский о, вот это блять русский бля ладно пацаны бля еще раз бля. все никак не могу выпить блять трещу трещу бля молочу языком метлой своей блять махаю бля шу бля ладно ой пацаны бля Вкусно. Девчонки. Это для вас. Евгеша. Девчонки. Ялтинки. Вам для всех. Щупоп. О, держите. что вам всем было сладенько. И, бля, и хорошие такие девки, блин. Там. Жаль, ни с кем не спал, блин. Не могу оценить. А так все такие были, ух, фигуристые, длинноногие. Ну, стройняшки, короче. Эй, бля, дело-то не в этом, конечно. Пацаны, бля, Ялта, это мой крест. Не знаю, я так люблю ее, бля. Всё, короче клин мозгов а, пацаны вот этот тайна причастие называется или как он там блять, это вообще раз, раз. Бля, колбаса базара нету не стала покупать нам эту Солями, малями там, блядь, такое говно, короче, блядь, неизвестное откуда. А это вот, коты не отказываются. Жрут, короче, в три горла. О, пацаны, я вам отвечаю, блядь, колбаса, колбаса, блядь. Да, блядь, Белоруссия, блядь, у них ГОСТ остался, блядь. У всех, блядь, это, рекомендации, блядь, а Беларуси остался ГОСТ, блядь. Ой, блядь, вот за это, да. Беларуси надо любить и уважать, блядь. Гост. Как Микоянского, блядь. Колбасу можно так и так делать, блядь. Надо, да, вкуснать надо. Да, нам да, надо, да, да. нам да, надо. Блядь, жемчужина, жемчужина. Пойду сейчас море искупаюсь, блядь. Вот дело, блядь. Я на Новый Год купался, блядь, до Нового Года, и на Новый Год, и после Нового Года. То есть 30-го, 1 -го, вернее, ну, то есть до Нового Года пш, нырнул, блядь, вынырнул, блядь, на Новый Год. И вот и получилось так, блядь. Откуда я там шел с парком, бля? Блять, золотые времена были, конечно. Блять, девчонки, я всех вас помню, блять. Ой, блять, пацаны, я вас тоже помню, бля. всех помню, всех. Никого не забыл, бля Так что, пацаны, пацаны. Вот я. Видели меня, да? Во. В теняшке я, блядь, сижу. Ладно, пацаны. Уже наговорил, короче, себе. На пару сроков. Всё. До встречи. Это уже, как, не знаю, есть горожане, а это... Там горожане, а тут, блядь, забыл. А, домочане, короче, ну, кто дома сидит. Я там иногда в гараже, бля, иногда дома. Ну, домашний виде это первое, короче, вот, пацаны, смотрите, блин. Вот так я, блядь, живу. Вот, блядь, телек у меня там, бля. Паносоник, блядь, блядь ёпта. Двойка, видео двойка. Ой, блядь, ему лет 40, наверное. Ну, как до меня было. И теперь 40, блядь, живет. Ладно, пацаны, блядь, за Америку сказать ничего хуевого не скажу. Ну, пошли не нахуй, блядь. Пусть на нас смотрит и равняются, блядь. Вот так, блядь. Хотел бы я сказать всем вам и всем им. Ну, мы-то и так знаем это. Все, короче, я вас всех люблю, блядь. Ялта, я тебя люблю. Я вообще тебя обожаю, блядь. Крым наш. Крым наш, блядь, ⁇ пта. Мы, блядь, Крым отобрали, блядь. Твои мальчики, они там, блядь, скулят. Крым отдайте, блядь. Ну, иди нахуй сюда. Забери, блядь. Крым отдайте, Крым отдайте, блядь. Пошел нахуй, ти не Крым, блять, вообще. Козлы, блядь. Крым отдайте, блядь. Хуй он с реку, блядь, а не Крым, блядь. Крым, блядь, за Крым бодались, блядь, еще даже в, в, в турецкие времена, блядь. Ой, блядь, пацаны, нахуй, ходим в Сараку, правильно? Я думаю, что вы со мной согласны. Все, короче, люблю вас, обожаю. Крымчане, я как у вас здорово, и у нас тоже. Ну то есть, я не отделяю, блядь.